25-26 октября 2015 года состоится знаменательное событие. 15 симпозиум э, Бега Симодос. Он состоится в Москву Сити. Много это или мало? Но конечно это много. За 15 лет работы одной системы мы постигли очень много, как с точки зрения механики имплантата, так и с точки зрения биологии ткани и его интеграции. Что нового принесет? Э,